Всем привет, с вами Ксю. Сегодня я буду делать красивую объемную букву. Ее можно использовать где угодно, например, как в качестве подарка или декорации. Для буквы нам понадобится гофрированная бумага, клеевой пистолет, ножик, карандаш, ножницы, линейка, скотч. И картон ну что готовы давайте приступим берем картон у меня это обычная коробка купленная в магазине и чертим букву нужного размера старайтесь делать ровно не обращайте внимание на неровности у меня получилась вот такая большая буква к Далее берем канцелярский нож и вырезаем по линиям, которые начертили. Можно использовать ножницы. Всего надо вырезать две одинаковые буквы. Потом вырезаем боковинки и улатаем дырки, если они есть. Приклеиваем боковинки скотчем. Не по всему сгибу, а кусочками. Вот что у нас получилось. Сейчас мы это будем делать всей буковкой. Где линия буквы изгибается, загибаем картон как я. И также приклеиваем скотч. Должно получиться вот так. Таким образом, продолжаем, пока не закончим всю букву. Когда закончили, берем клеевой пистолет и проклеиваем стыки. Если у вас нет пистолета, можно просто очень хорошо проклеить скотчем. Получается такая объемная буква, которую необходимо закрыть второй буквы. Ее тоже приклеиваем скотчем со всех сторон. И чтобы было не скучно, можно заклеить себе рот. Дальше также проклеиваем пистолетом стыки. Не забудьте запастись клеем. У меня на заготовку ушло четыре стержня. Вот какая бука у меня получилась! И для следующего шага нам понадобится гофрированная бумага. Из нее надо вырезать квадратики. Чем больше квадратик, тем пышнее будет наша буковка. Давайте прицепим! Берем ножницы... И режем. Вот я вырезала вот такие вот квадратики. Теперь берем трубочку, ручку или карандашик и ставим посередки. Делаем как я. Мнем бумагу. Берем клеевый пистолет. И втыкаем его. Внизу. У нас должны получаться вот такие вот цветочки. И представляете, такая вся буква выписывается. Аккуратно в одну линию наносим клей и клеим вот такие вот цветочки примерно где-то пару сантиметров от друг друга. Обязательно надо делать одинаковые расстояния. Можно, конечно, это и из трубочки сделать, но трубочку удобнее как-то. Вот что у меня получается. Какая так продолжаем делать. Буква выходит, будто обклеенная розами. Очень красиво. Бока я решила сделать другим цветом. Сделала квадратики чуть меньше. Продолжаем сажать наши цветочки. Заднюю сторону объемные буквы обклеиваем бумагой. Вот у меня какая буковка получилась. Такая красивая, пышная, классная буква. Как вы заметили... И сбоку я сделала совсем другой цвет, розовый. Сзади я просто приклеила гофрированную бумагу. Также можно сделать не буковку, а восьмерочку маме на 8 марта подарить. Или сердечко. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. И напишите в комментариях, как вам понравилось мое видео. Пока!